Всем привет на моем канале. Сегодня буду готовить безе на палочке в виде медвежат с сердечком на день всех влюбленных. 14 февраля. Кому интересно, оставайтесь со мной. Значит, приготовление безе я начинаю с приготовления меренги. Я готовлю на швейцарской. Подробный рецепт сейчас у вас появится на экране. Меренга готова. Здесь у меня меренга на 4 белка, поэтому добивала я именно планетарным миксером. Если вы делаете меренгу ручным миксером, берите два белка, тогда проблем никаких не будет. Если 4 белка берете для ручного миксера, тогда просто увеличивается время, вы дольше стоите возле плиты и увеличивается рабочее время миксера. Мой, допустим, может перегреться. Весь белка 170 грамм, соответственно, в два раза больше сахара. Это 350 грамм. Одна порция у меня уйдет. Сейчас на одну противень. Я буду делать мишек по дню Святого Валентина. Так, выберу насадки. Это большая трубочка у меня здесь сантиметр, Трубочка поменьше. Мордочку делать так. Дальше для сердца мне также понадобится круглая насадка, но у меня вторую нет. Я сделаю просто обрезной пакет. Это убираю. И немного отложу меренги белой. Это будет мордочка. Это совсем чуть-чуть. дальше нужен мне серый цвет самое сложное это подготовить быстро меренгу окрасить ее вот она сейчас постоит она станет не такой податливой и важно будет рваться здесь еще вот она тянется такая ниточка обожаю меренгу и работать с нее возможности вообще не ограничены так наверное мишки у меня будут серые поэтому я добавляю гелевый черный краситель водорастворимый совсем капельку добавлю голубого получился такой красивый цвет это закладываю в большой трубочку в которую я буду расшивать мордашки ушки и все остальное Совсем чуть-чуть взяла, буквально столовая ложка меренги. В такой голубенький цвет окрашу. Это будет носик, пушки и ласки. Оставшуюся часть закрашиваю Америкалор пинг розовый. В розовый. Ой, как я полюбила этот краситель! Мне так нравится цвет. Именно вот на всем получается такой, который хочешь. Все подготовила. Беру противень, переворачиваю вверх дном, чтобы у меня не заламывались края. Так силиконовый коврик если нет силиконового коврика выпекается на пергаменте я даже пробовала на обычной офисной бумаге белые листы а4 тоже отлично на них сушится то что был случай когда мне нужно было безе а бумага пергаментная закончилась Мишки у меня будут на палочках вот размешиватель деревянный я покупал не покупала мне подарили такую упаковку и она отлично используется у меня для моих мерент вот такие палочки здесь где-то в ширину 5 миллиметров толщина где-то миллиметр полтора так. И для начала делаю такую полосочку. Это у меня необходимо для того, чтобы палочка потом не отвалилась. Можно уже, допустим, в отсаженную безе вставлять, но есть вероятность, что мое сердечко тогда деформируется. Я не хочу. Делаю мордочку. Ушки. Теперь мордочку. В моем розовом пакетике я отрезаю примерно сантиметр. Делаю сердечко. Дальше как будто мишка обнимает лапками. И здесь делаю ножки. Все. Так, забыла. Вот такой голубой, да, носик. Здесь вот в ложках такие есть у него. Так. Глазки. боже какой он классный класс а, здорово мне нравится как получилось все я продолжаю делать то же самое покажи еще раз палочка у меня уже все готово. Вот что у меня. Прям до последней капельки я все выжила из со всех пакетов, распределила все как надо. Итак, сейчас я отправляю это все в духовку сушиться. На минимум... Регулятор свой я ставлю на минимум и приоткрываю дверцу, Протвень я ставлю на самый верх. Если у вас духовой шкаф или электродуховка, тогда вы ставите температуру где-то 70-80 градусов. Есть конвекция, ставите конвекцию. Если нет, значит сушится так. Периодически приоткрываю дверцу. Я сушу при открытой дверце на своей простой газовой духовки. Прошло 3 часа сушки, сейчас покажу, какие они после этого времени, еще горяченькие, очень хорошо отстает, видите, как оно все хорошо высохло, какие они милые вообще, мне очень нравится, короче, у меня, вот если видите, по вот этим контурам, как бы, так сказать, как треснуло, но не скажу, что это прям трещина. Ну, моя духовка как-то выпендрилась, Не знаю, возможно, температура была повыше или недостаточно открыла дверцу. Видно, что в некоторых сердечках вот здесь идет разлом. Но это не беда. Главное, что идею я до вас донесла. А там уже вы пробуйте, экспериментируйте и делайте свои идеальные медвежата. Ну что ж, а мне сейчас необходим будет черный краситель. Я немножко подкрашу здесь их и потом покажу. Возьму вот такую тонкую кисточку. Черный краситель я немножко капнула здесь. Это гелевый краситель. Капнула воду. И что мы нарисуем? Мишки. Характерные отличия. Всё раскрасила вот такие они заиграли даже по-другому ну вот в вот, итоге такие мишки у меня получились вот что самое интересное сердечки сами целые которые отдельно а вот медвежата решили полопаться но это не страшно делала я для себя для своей семьи мы все равно это все скушаем детям будет интересно и весело Поэтому, кому это видео понравилось, было полезным, кто с этого видео взял идею, делайте, радуйте своих родных и близких, пробуйте, экспериментируйте. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, и подписывайтесь на канал. Всего вам самого доброго. Пока-пока. Ну и, конечно, покажу, какое оно внутри.